Альтернатива какая? Либо какими-то минеритами, какими-то нержавейками отделывать. Но это очень интересная штука. Вот правильные провода в парной. Они до красно нагреваются, там может волной пойти и заклеить. Добрый день всем! Мы продолжаем рассказывать о печах группы компании КДМ. Сегодня мы с вами приехали в баню, где установили неделю или две назад печь. Печь банную, круглую. Вот о ней пойдет разговор. Ну и в конце видео расскажем, какие деньги эта печь обошлась нашему заказчику. Всегда же интересно поговорить о деньгах. Поехали! Итак, мы с вами находимся в комнате отдыха, такая приличная комната отдыха. Обратите внимание, что баня сделана из, полностью сделана из галсиликата, по минимуму дерева. Нет, в парную мы зайдем, там, конечно, будет все в дереве. Но полностью поддерживаю э, строительство из, из вот из этого материала. Видим портал, отсюда из комнаты отдыха топится печь, то есть можно наблюдать костер, управлять печью, ну и когда нужно, и приготовить еду. Ну а как выглядит печь? Внутри. Сейчас мы это все дело покажем. Идем. Помывочное помещение прошли. Вот парная. Сейчас это у нас все здесь на стадии отделки. Шикарная высота потолка. Два с половиной метра. Вот просто отлично. Такая паровая пробка будет стоять 60 сантиметров. Трехконтурный дымоход. Вот так это все выглядит живьем защитные стенки кирпичные все наше производство вот такая защитная стенка 4000 квадратных метр стоит вот отличная альтернатива альтернатива какая либо каким-то минеритами какими-то нержавейками отделывать либо вот защитную стенку ставим собираем все очень культурно сама печь здесь тоже плиткой теплый пол кстати отличное решение и вот банщики парильщики рекомендуют делайте вот такие штуки на полу чтобы можно было при парении еще и обливать водой. Это очень шикарно. Единственное, желательно бы форточку. Вот парильщики еще рекомендуют форточку. Друзья, давайте отвлечемся прямо вот буквально на одну минуту, а то, а то забуду. Про электричество скажу. Вот смотрите. Вот провода. Ну, понятно, пока еще все это делается, но это очень интересная штука. Вот правильные провода в парной. А, вот они такой, стрипичной оплетки. Вот. А самое главное, что здесь не 220 вольт, здесь будет 12 вольт. И лампочки 12 вольтовые. И по цене это все то же самое, только покупаете трансформатор понижающий. Зато не боишься скачки напряжения, замыкания и так далее. Потому что они очень часто, бывает, горят еще и из электричества. Ну а теперь идемте к печи. Печь вот в этом исполнении это 220 килограмм камней. А такая печь... Как раз под эту сделано под эту парную Она 2,5 часа топим Максимум топим 3 часа В таком интенсивном режиме Стенки, стенки печи нагреваются порядка на 120-140 градусов вот. Верхние камни мы замеряли Но они где-то 220-230 Чем глубже, тем они нагреваются горячее Поливаем зигзагообразно Здесь тоже поливаем и паримся. Печь периодического действия, то есть натопил два половиной часа топим, пока мы скутываем печь, пока полотенце готовим, она настаивается, и идем в парную, потом три-четыре часа паримся. Если приезжают люди к вечерам, ну можно еще подтопить, либо в процессе ее топить и париться. Задвижка поворотная. Вот, кстати, многие даже вот люди просят вот такие вот шибера раздвигающиеся ставить. Ну, ну, вот не сторонники таких шиберов стоят, потому что они очень часто их клинит. Вот. Они до красна нагреваются, там может волной пойти и заклинить. Да? Вот поворотный, мне кажется, самый оптимальный вариант. Ну, а теперь давайте посчитаем, какие деньги это все обошлось нашему заказчику. Печь половиной тысячи, камни, сетка под камни, шибер, дымоход, трехконтурный дымоход. В общем, вот это максимальная комплектация. Здесь баня высокая, она двухэтажная. Максимальная комплектация, трехконтурный дымоход, 240 килограмм камней, там этот портал. Все, комплектующие. Доставка 3000 вот. ну и работа печников. 45. Итого печь стала в 211 800 рублей. Ну, такое недешевое удовольствие, но оно такого стоит. Так что всем тепла, уюта, до связи и горячих пламенных печей. Пока!